Большинство предпринимателей при создании своего онлайн продукта, товара или же целого бизнеса не знают с какого канала продвижения им начать. Кто-то сразу же без раздумий бежит делать многостраничный сайт, кто-то наоборот начинает со странички в соцсетях, кто-то недолго раздумывает и выбирает между тем и другим, а сразу делает упор и на то, и на другое. Но что же сделать, что же выбрать, что же лучше, и вообще всем ли нужна страничка в социальных сетях? Меня зовут Алена Полюхович, и давайте разбираться в этом вопросе сегодня вместе. All right. начнем мы с вами с аргументов за касательно сайта во-первых это большой выбор всевозможных инструментов шаблонов для самостоятельной работы над сайтом часто начинающих предпринимателей недостаточного бюджета для того чтобы вложить все деньги в сайт для того чтобы заказать у кого-то хороший крутой мощный сайт использовать программистов дизайнеров целый штат работников. а вот использовать недорогие шаблоны возможно даже бесплатно хорошие cms или же конструкторы сайтов может каждый ну во-вторых конечно же широкая аудитория если сравнивать с соцсетями если ваша аудитория где-то от 35 до 50 лет которая привыкла по старинке использовать google яндекс для того чтобы найти любую информацию то конечно вы сможете при помощи сайта больше привлечь аудиторию главное правильно выбрать портрет своей целевой аудитории конечно же огромное количество возможностей для аналитики как минимум Google аналитика Яндекс метрика этого всего достаточно для того чтобы посмотреть сколько людей посещает ваш сайт в день в какие дни сколько людей совершает конверсии какие сколько времени они тратят на той или иной страничке вашего сайта конечно же на сайте клиенту гораздо удобнее и легче рассмотреть товар и совершить заказ в соцсетях как бы грамотно вы не продумывали расположение вашего товара она конечно будет проигрывать и уступать сайту с высоким уровнем юзабилити и очень часто кстати именно на сайте человек может оформить заказ без лишних телодвижений и не общаясь больше ни с кем в то время как в соцсетях как правило нужно кому-то писать для того чтобы оформить тот или иной заказ а для многих людей это может быть важным критерием ну а какие же аргументы против во-первых сайт долго и дорого продвигать и особенно если вы в этом не разбираетесь конечно есть много инструментов это и контекстная и баннерная реклама и seo и также возможность рекламы в тех же соцсетях и также может быть сложно понять управлением сайтом конструкторами cms их возможностями и фишечками на это может потребоваться время а теперь поговорим а, про аргументы за соцсети, и первый аргумент это то, что в соцсети очень легко выйти со своим товаром, особенно если у вас бизнес ориентирован на B2C, вам нужно всего лишь иметь товар в наличии, а также возможность сделать фотоконтент и писать тексты конечно в соцсетях есть возможность быстро получить своих подписчиков потенциальных клиентов да это будет не бесплатно чтобы собрать свою аудиторию иногда потребуется потратить некоторые финансы однако достаточно угадать с микроблогером например э, инфлюенсером э, заказать у него рекламу и получить сотни а то и э, тысячи всевозможных заказов Важность соцсетей для сайта, я думаю, это просто огромнейшая. И многие, вот, допустим, меня до сих пор спрашивают, помогают ли социалки при продвижении сайта конечно помогают в основном это не прямое ранжирование конечно google не сканирует не проверяет контент в социалках ссылки не работают но это важно для того чтобы доказать что вы реальный более 70 процентов людей прежде чем купить товар они проверяют вас, ваш контент в социалках потому что в интернете много обмана более 100 миллиардов долларов в год обмана поэтому многие не хотят попасться на если они вас не знают они перейдут в вашу социалку и посмотрят реальный вы или живой то есть есть у вас аудитория постоянно ли вы постите контент и это доказывает что вы действительно продвигаетесь поэтому мы продвигаем наш youtube канал мы активны в фейсбуке если взять допустим наш англоязычный сегмент там в основном все внимание в LinkedIn мы постоянно постим какой-то классный полезный контент и это доказательство того что мы живые мы реальные что мы знаем нашу тему что мы не дневки и сегодня Google анализирует такие параметры как your money your life то есть ваша жизнь ваши деньги для чего это делается потому что люди на это обращают внимание им надо доверие надо чтобы вы пробудили это доверие для этого и необходимы социалки ну и, конечно, вы можете получать свою аудиторию через таргетированную рекламу. И вполне себе за 100 долларов можно получить себе 1-2 а, тысячи живых подписчиков. Ну и, конечно, в соцсетях гораздо проще получить отзыв. Да, конечно, люди по своей натуре чаще оставляют негативные отзывы, однако именно в соцсетях, если ваш товар, продукт услуга понравилась покупателю пользователю он скорее всего расскажет об этом поделится э, в комментарии на вашей странице на своей странице или же в истории а вы соответственно сможете репостнуть но какие же существуют минусы во-первых конечно же это высочайшая конкуренция в инстаграме в фейсбуке вконтакте э, полно групп которые предлагают подобные похожие товары а иногда идентичные э, которые в принципе используются для одних и тех же целей, разница может быть всего лишь в цене, к примеру, и поэтому если у вас нет основ маркетинга, вы не знаете как продавать товар или услугу, не знаете как лучше ее подать, то скорее всего выиграть такую битву за пользователя вам будет достаточно сложно. Конечно же время, вам нужно потратить немало времени на создание качественного контента это и фотографии которые должны быть очень качественные и красивые также не должны быть обычными банальными и шаблонными конечно вам этот контент нужно постоянно пополнять вести это и сторизы, возможно прямые эфиры то есть над контентом придется заморочиться ну и конечно еще ваши менеджеры которые будут общаться с потенциальными клиентами очень вежливо когда те захотят задать какой-либо вопрос да или же купить у вас товар услугу ну и конечно алгоритмы соцсетей не всегда работают вам на пользу иногда случается так что почти 50 процентов вашего контента к примеру не увидит почти большая часть ваших подписчиков и хэштеги даже здесь могут не работать ну и конечно это то что продавать услуги b2b здесь практически невозможно потому что их никто не ищет в соцсетях так что же лучше в обоих случаях и э, сайт и соцсети они потребуют и времени и трат но в любом случае и тот и тот канал можно развивать так чтобы получать и доход и подписчиков и потенциальных клиентов если у вас бизнес который хорошо себя чувствует в соцсетях рекомендуем начать именно с него посмотреть как пойдет а уже дальше подключать сайт соцсети идеально подойдут для самого старта для самого начала а также для небольших компаний которые не планируют сильного ближайшее время масштабироваться ну а если у вас долгосрочные перспективы и виды на бизнес то конечно лучше всего обзавестись своим собственным сайтом и подкрепить его своей собственной группой в социальной сети ведь именно так поступают ведущие мировые компании поделитесь в комментариях своим опытом ведения соцсетей с чего вы начали свой бизнес со странички в соцсети или же сайта на чем сейчас вы делаете основной упор ну конечно же задавайте свои вопросы в комментариях не забывайте подписываться на наш канал, а также вступайте в нашу телеграм-группу, подписывайтесь и прослушивайте наши аудиоподкасты, а также подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. И удачных вам продаж!